вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего онлайн гадания сюрпризы декабря 1 2 3 4 выбирайте любое время в описании под видео Я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои у нас сегодня будет у нас арнара Кулили, Норман. чисто да вот чисто вот не торот, не таро да поэтому Выбирайте любой вариант, можете два взять, можете аж целых четыре для себя просмотреть, а потом уже выбирайте любой и натыкайтесь на любой. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Времечко, если что, тыкаем, тыкаем, нас тут нажимаем, смотрим. Первый вариант, здравствуйте. Сюрприз декабря точно сбудется, даже не сомневайся. Сюрприз декабря, давай. Какой у тебя Сюрприз декабря. Давай я вам подарю здесь три сюрприза. Или два. Ну, если будет два, я скажу. Если будет три, я тоже скажу. Да, сюрпризы здесь сюрприз в декабре по этому варианту. Какие сюрпризы? Солнышко. Вот просто солнышко. Отправится в какие-то края, да? Солнышко. Ой, ой. Ой, как все тут замечательно. Ой, дорогие мои, а тут у нас выбор будет? А тут у нас выбор будут? Дела будут? Какие-то, возможно, некоторые препятствия, но, не, но препятствия даже, скорее всего, больше положительного характера. Вот знаешь, будут присутствовать в вашем, в вашем сюрпризе некоторые трудности. Но дело в том, что здесь как раз-таки за счет этих трудностей вы ближе будете добираться до цели к целям, вы будете к ним ближе, вы также, возможно, некоторые присутствуют, будет выбор жизни, выбрать то или иное. Воз... Ну, вот, вот здесь именно препятствия, которые вас улучшат, которые сделают, возможно, ярче вашу конечную цель, которые прояснят ваши отношения, сделают отношения более глубже, эмоциональными, духовными. Кто кому как, но здесь именно ощущение препятствия, но они доброжелательные и положительные. То есть за счет этих препятствий вы четко будете Тут нету худа без добра. И вот здесь именно ваш вариант. То есть какие-то препятствия. Я не думаю, что здесь какие-то катастрофичные, хотя люди могут здесь, кстати, это воспринимать как катастрофу, поэтому я не советую воспринимать это как катастрофу. У нас по рыбам тут, по саду и по всяким таким картам не воспринимайте все как катастрофу, то что-нибудь, да, выйдет. Да, здесь также вы будете очень глубоко все эмоционально воспринимать, вы будете очень сильно восприимчивы ко всему, но я бы сказала это в плане плюса, нежели минуса. Но если вы этим управлять не можете, то вот для вас плюс, в минус. Ну, восприимчивость именно жизни, вы будете, не знаю, читать знаки, знать, что с вами будет дальше, примерно предполагать какие-то исходы событий. Быть восприимчивой — это всегда воспринимать э, что-то заранее, и что-то просчитывать, и что-то видеть даже порой заранее, делать осознанно и тому подобное. Восприимчивость здесь может подтолкнуть на такие вас вещи. Если я, конечно, сложно объясняю, то да, это может сложно пониматься. Но есть просто какие-то некоторые препятствия, которые как раз-таки сделают из вас наиболее счастливого, благодарного человека. Да, поэтому не, бой, не боимся препятствия, весело шагаем через них. Потому что через них вы ближе к целям, через них вы э, ближе к ситуациям, вы ближе ощущаете ситуацию, вы понимаете, куда все идет и куда все плывет, и вы прекрасно видите, что может быть дальше. Вот здесь я немножечко хочу углубиться даже в плане эзотерики, в плане чувств и ощущений. Здесь очень хорошая позиция для тех, у кого что-то с будущим связано, то есть какие-то фондовые биржи, либо что-то что именно в будущем, акции, акционерам, общество всякие, биржевые, да, торгологи. Вот хорошая, кстати, позиция для таких людей, кстати. Потому что им надо, надо знать, куда надо идти, надо знать, куда что-то надо сделать. Поэтому вот здесь вот, вот какой-то такой момент. Некоторые препятствия, возможно, некоторые выбор, которые вам предоставятся но которая вас именно обогатит. Как и в плане, возможно, даже и физическом, и духовно, я не исключаю и тот, и тот момент. Ну, здесь больше у некоторых даже в физике, нежели <смех>, чем духовно, поэтому вот. Но ближе к целям будете, ближе к мечте. Реализация мечты здесь очень вероятна, и даже, возможно, несколькими способами, что самое интересное. Возможно, вот я хочу либо поехать на Кадиллайки, либо, не знаю, на, на БМВ. То есть, дорогие мои, вот, вот какой-то такой выбор, и тот, и тот выбор вас приведет. Но вы просто и вот выбираете между чем и чем. Приятный выбор, также могу сказать. Но некоторые сложности тоже может ожидать. Поэтому вот здесь именно вот какой-то такой момент более восприимчивыми, более... Возможно, также у вас появится очень сильно конкретный позитив, который давит на все будет окружение и даже вас. Возможно, либо позитивная новость, либо позитивное ощущение, не знаю, эйфории, счастья и все. То есть вот здесь вот люди будут светиться лампочкой под Новый год, потому что вот они будут счастливы сами по себе. Вот ты смотришь, вот это, только дурачки улыбаются, да, а вот, вот, вот эти, значит, это к этому, к, эти люди к этому варианту относятся. Ну вот как бы некоторое такое внутреннее ощущение счастья, и эйфории, может просто вас нахлынивать, и все без причины причем Здесь некоторое внутреннее, я бы сказал, состояние очень сильно позитивное. Поэтому вот такие больше, такие сюрпризики интересные, очень даже шикарный, Возможно, некоторые прорывы тоже не исключаю в таком каком-то контексте. Но счастье у вас прям очень сильно на вашем... счастье пришло на ваш асфальт на вашу улицу и тому подобное. Поэтому не переживаем, всеми путями вы все равно достигнете того, чего вы хотели за этот месяц, и то, чему стремились, либо где-то план написали. Могут побывать какие-то сложности, я не исключаю, но вы их <coughs> решите, и в принципе вы просто останетесь умнее, вы станете, вы будете понимать, в чем суть проблемы. Это вот если вы бы не столкнулись, вы бы не стали хорошо разбираться в том-то, в том-то, в том-то. То есть вот какие-то такие вещи. Поэтому достаточно добротный сюрпризу первого варианта прям вот лайк, лайк, лайк всем. И мне тоже давайте не стесняемся. Поэтому спасибо вам первый вариант очень сильно я рада за вас за этот на этот э, декабрь месяц. Давайте второй. Здравствуйте, кто выбрал у нас второй вариант э, сюрприза декабря очень я очень счастлива за первый вариант. Очень хорошая позиция. Давайте второй сюрприз декабря у вас. Сюрприз декабря у вас. Ну, тоже. Но здесь счастье в доме, в любви, в заботе. Тут может от кого-то идти некоторая забота, когда вот ты дуешься, дуешь, а тебе гладят. Девчонки, девчонки, или вы девы мои, если вы подуетесь, подуетесь, а вас погладить могут. Но здесь больше добродушное в семейном кругу, какое-то семейное счастье. Возможно, хорошее сотрудничество. Не со всеми хорошее. С одной женщиной, возможно, не очень. Либо одна женщина какие-то всякие дела. Что у нас здесь? Да, с одними женщинами. Вот здесь есть категория женщин, которые могут быть сложности, сложности в плане реализации каких-либо планов, потому что много будет поставлено на кону. То есть, это те женщины, которые делают, ну, как же сказать-то, какой-то делают проект очень сильно долгие на которые на кону очень сильно много. Вот для них, для этих девушек очень может так проиграться, но в принципе счастье семейное я не исключаю, либо в некотором таком содружестве. Возможно, некоторое глубинное переживание, но и при этом здесь женщины такие. Даже сложно, да, да сложности будут, но дело в том, что они достигнут цели. Кто здесь очень сильно любит трудиться на какой-то вот период, я бы сказала, только по периодам трудится. И как будто все на кону стоит. Каких-то высот достигнут именно в декабре месяце. Ну, карьерист, я так понимаю, либо карьера тут хорошая, либо тут очень все прет и идет. Вот здесь для таких людей очень может быть. Что они добьются каких-то целей, результатов и исполняют некоторую свою заветную мечту. Я бы сказала, исполнит, но при этом приложат очень много усилий. Поста возможно, также поставят на кон очень многое. Я не говорю, что надо на на на идти в этот на биржу ставить все на это и все. Нет, ну. Но. Ладно, рецепт счастливой жизни. Я тут не раздариваю, а просто смотрим. Поэтому давайте. Да, стабильно достигнут цели, М -м -м, всех или не всех не которые только наметят и которые точно ощущают, что достигнут, вот тех целей достигнут, а вот которых если вне планового сверх, сверхпотолка здесь не прыгнешь а именно в декабре месяце, но то, что вы наметили, прям четко, вот знаешь, четко, знаешь, что и это сделается, вот все достигнете таких высот, поэтому для карьеристок особо здесь я бы сказала хороший месяц. Также здесь и присутствует Некоторое взаимоотношение с людьми Что, что вот у этих курьеристок? Давайте Что у нас взаимоотношение вообще с людьми? Ну как-то да Ну как-то все Как-то возможно все бывает Грустненько тоже может быть И я все равно не исключаю Возможно на кого-то наткнуться Какой-то какой негативчик в жизни Тоже может кстати происходить а что здесь у нас? Здесь семейное счастье. Прям семейное счастье. Так, семейное счастье. Все равно у вас очень много негативных карт рядышком. Прям с вами, над вами, под вами и тому подобное. Здесь вот давайте так. Вот про женщину опять я вот здесь уточню которые карьеристский. Далее, вы можете, в принципе, у вас какие-то могут быть непорядочки в семейном плане, в семейных взаимоотношениях, если у вас есть семья, даже если какая вы именно кубометр из семьи, либо какую вы сторону бы не занимали, то есть везде какие-то падают сложности, возможно, вы просто упретесь рогом в какую-то, не знаю, в какую-то карьеру, либо работу, просто упретесь рогом, там вы достигнете результатов, а здесь вы можете как-то немножечко не не особо заморачиваться. То есть, вот смотрите, дорогие мои, ну, сложности просто в отношениях, либо в социальной, социальной среде с какими-то другими людьми могут просто произойти, что, в принципе, ну, как-то вас, я думаю, что здесь задевать все равно будут. Ну, а в принципе, по сути, здесь, если вы не карьеристка, если на кон ничего не ставим, и работа у нас не на первом месте, то здесь приятное просто время в семье, семейным вальчагом. Добротные свидания, теплые, теплая чашка кофе с какими-то любимыми для себя людьми. То есть здесь приятная атмосфера самого декабря. Декабрь это будет как некий я дома. То есть декабрь, вот какой-то такой, возможно, вы будете из тех атмосферах, это ты зашла в магазин, и ты подумала «я как дома». То есть, возможно, тебя будут встречать на каждом шагу, либо напоминать о доме, либо вот ощущение какого-то уюта, тепла и душевного спокойствия будет присутствовать в декабре месяце. Возможно, также тёплое времяпрепровождение, там, не знаю, если кто-то там на расстоянии, вы с кем-то поговорите. Также, возможно вашему любимому человеку что-то будете выбирать подарки и для вас это будет неким счастьем вот здесь тихое счастливое время всего декабря не... это правда ты взяла ты пошла значит на в этот пошла в магазин а там как дома там красивый там уютно там тепло то есть здесь вот кажд... каждая какая-то атмосфера она будет ощущение тепла дома и какой-то любви, радости, домашнего очага. Вот здесь немножко будет именно везде любовь присутствовать, окутывать людей. Вот. Какой вариант? Второй пока. Поэтому, дорогие мои, если кто карьеристки мы поняли, да, что у нас там. Вы-то достигнете результатов, но можете вот там-то, там-то, где-то там, там, где там какие-то вещи... Да, так что хитрить, мудрить, девчонки, кто у нас сложности в отношениях, хитрить, мудрить придется, а надо. Надо, надо, надо извиваться, надо со всеми поддерживать контакты, разрываться. Поэтому вот здесь, вот здесь не, не, не пожмякаешь, не поляпаешь просто так. Вот, сюда, вот такие вещи могут, кстати, происходить. Ну, а так, в принципе, ощущение комфорта, бытия и жизни, и теплых моментов здесь может присутствовать целый декабрь. Не знаю, на работу пошли все, там любимые люди вас окутывают, то есть. Но также проблем, возможно, проблемы у вас будут с какими-то карьерными женщинами, которые все ставят на свою карьеру, ничего далее. Возможно, вы с этой женщиной будете как-то на ножах. Тоже я могла бы сказать, если вы вот в этой стезе, она там в той. То есть, если, если вы мужчина, также вот с женщиной может происходить. И, соответственно, мужчину будет окутывать некоторое такое теплое времяпрепровождение всего декабря. То есть, декабрь для вас это будет счастливым очень сильно, как дома. Приятный, уютный, теплый, не особо торопливый, но все-таки будет как-то часики тикать. Часики тикать. Возможно, не знаю, это то же самое, что хорошо высыпаетесь, время и, ну, имеется в виду, внутренние часы будут в порядке. Возможно, нормали, нормализируется питание, режим сна и хорошее бодрствование. Также я не исключаю даже в таком каком-то контексте, именно часиков прям. Внутренние часики. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. У всех же есть внутренние часы, здесь как раз-таки нормализация. И здесь теплое времяпрепровождение. Почему бы теплое это не, не исключать ваше чувства по отношению к всему и вселенной. Поэтому спасибо вам, давайте дальше. Здравствуйте, выбрал у нас третий вариант. Третий каменистый, каменистый день лучистый. Давай, сюрпризы декабря для вас. Сюрпризы декабря для вас. Конечно, положительно. Что же мы, мы рассмотрим? Ну, давай. Вам будет очень даваться. А у, м -м, здесь каждому по способности. Сейчас я, я скажу. Сюрпризы декабря. Вот здесь, вот смотри, это, я бы не сказала минус, негативные карты вытащились, но не в этом плане, не в плане то, что через минус будет вам плюс, ни в коем разе. Здесь люди будут налаживать связи, здесь люди будут находить общий язык, они будут здесь договариваться, они будут здесь крутиться, вертеться и тому подобное. То есть этим людей подвластно на все, именно в плане общения, выталкивания. Это вот то же самое, когда вот ты, ты, ты значит, ты хорошистка, да? И ты э, знаешь, что у тебя есть, не знаю, Зина, которая вообще хитро попая, вот только попа повернет и сразу зачетку. Здесь Хитропопы и зины будут. Вот, вот смотрите. Здесь такие зины-хитропопки, которые вот всеми методами, как что-то для себя, не знаю, скидки будете выбивать легко, купоны будете получать. Вот какие-то вещи очень сильно хитрые, вы будете маневрены именно э, на, в этот декабрь месяц. Вам будут даваться они легче, чем другим вариантам. То есть это то же самое список подарков. Значит, милая, вот список подарков. Так, я уже купила. Я уже все сделала, я уже все приготовила, со всеми все-то говорила. Значит, у нас здесь будут фонарики, у нас здесь будет это. И вот здесь именно какой-то такой э, момент людей. То есть здесь вам будут даваться какие-то вещи маленькие, мелкие, ненужные. Вот кому не хочется чем-то заморачиваться, вот это даваться легко будет. То есть... Договоритесь, не знаю, найдете снеговика, найдете деда мороза где-нибудь с шапкой и с маской, не знаю, великолепной. То есть вот здесь вот как тут. Как-то вот будет такая, вот знаешь, вот некоторая хитропопная удача на вашей стороне. Вот где вот именно вовремя будете также можете быть и везде. До, -до чего-то докопается, до чего-то докопаетесь, если надо. И вот здесь именно основу и упор на вашей хитропопности, мои дорогие. То есть вы мне настолько будете хитры, всех... Но обдуривать, не обдуривать, но здесь выворачиваться, выискивать возможности, а как бы, лишь бы, чего бы, и вам это будет даваться намного легче. То есть также вы будете очень сильно сконцентрированы на мелких деталях и на... очень усидчивы в этом месяце. Некоторое у вас прям такое проснется, если у вас нет усидчивости в жизни. Вы можете посвящать время одному и тому же, изучению, не знаю, бухгалтера, если тут есть на этом варианте, это ваш месяц, отчетность сдадите легче, чем в прошлом году, выкарабкаетесь и тому подобное, но здесь я бы сказала, вы выкарабкаетесь, вам, вам не впервой, поэтому, вот здесь вот какая-то хитропопность людей прям будет очень сильно играть. Возможно, ваши связи, возможно, также вы, налажите, вы наладите, будете налаживать связи, эм, да, какие-либо, через дом, либо через семью, через таких людей, то есть вас реально будет фартить, немножечко, прям я даже сказала, даже немножечко в какой-то степени. Но, возможно, некоторое отвлекание каких-то мыслей у вас тоже могут, кстати, здесь присутствовать. Некоторое отвлекание. То есть, вы такая, прям шу, шу шу все везде, везде пронюхала, все, прочухала, все узнала. То есть, вот здесь вот какая-то хитропопность ваша, какое-то обострение вот всего вот, вот этого, вот, которого везде все надо. То есть вот к Новому Году кто кто тормозил под Новый Год, это, это, это, не, это не ваши проблемы. Вы, наоборот, эти проблемы решать просто как орешки будете щелкать. То есть я не говорю, что до Нового Года вы там 31-е все успеете, но смотрите по своим силам, там все подарки купить. Но какая-то вот именно хитропопность прям очень сильная Вас, кстати, отвлекать могут, вот я бы сказала, еще вот какими-то своими рассуждениями. кто кто-то будет отвлекать. Возможно, ваши мысли. Я не исключаю. Поэтому вот такая вот, вот здесь вот какая-то, вот такая своротливость, в это, в, в, вот какая-то такая, вот, вот какие-то такие мелкие задачи, мелкие проблемы. Также, возможно, решить за вас некоторые мужчины, если вы на мужчин там разложили, что его, и, и, что, что у него какой сюрприз. У мужчин то же самое, если что, хитропопки и мужчинки тоже, тоже может, могут быть. А возможно, у вас такие рядом люди будут хитропопные. Я тоже не исключаю, но здесь все равно. Да. Кто здесь в паре, вы можете в паре даже так быть какими-то хитропопными людьми, что, в принципе, можете все э, быстренько все делать. Вот какие-то такой у вас адреналинчик у вас прям будет очень сильно интересный и приятненький. Вы будете справляться с этим легче, чем другие варианты, либо легче, чем раньше вы до этого справлялись. Я бы сказала, вот в таком контексте больше позитива, да. Кстати, у вас будет... Дорогие мои, есть, будут люди, на которые вы можете, в принципе, положиться. Возможно, те, с кем вы не общались, либо не имели особо контакта. Смотрите, у вас есть какие-то такие люди в вашей вселенной. На них тоже стоит... Их не стоит снимать со счетов. Не забывайте о ком-либо в, в декабре месяце, пожалуйста. Забыть можете. Поэтому вот такой момент... Я бы сказала, это как некоторое внутреннее качество. Особо говорливые до всего договорятся, все будут делать, да. Но здесь как сюрприз, вот, очень сильно странный, но сюрприз вот такой. Не знаю, вот у кого-то шебутной, да, а у вас прям вообще будет такой налегкий, на да. Не скажу, здесь есть над чем попотеть, но почему-то вот здесь вот как будто люди потеть в принципе, привыкли. Вот с нами, вот понимаешь? Вот какой-то такой посыл. Ну, интересно. Давайте дальше. Сюрпризы они такие. А, давайте дальше. Здравствуйте. Кто у нас выбрал четвертый вариант? Что у нас по четвертому варианту? Сюрпризы декабря. Сюрпризы декабря у вас. Только не забудьте ничего. Сюрпризы декабря. Ооо. Сюрпризы декабря здесь писать так что у нас все за, за такой сюрприз так раз момент этот э -э очень странный, но. Так, во-первых, тут люди о чем-то узнают. О чем-то очень сильно интересном в своей жизни узнают. Связано либо с друзьями, либо с семьей, либо с мечтами, либо с вашим вдохновением. Не знаю, а вдруг вы писатель картин? Вдохновение связывает вас с работой. Работа это значит, что-то что интересное, да? А вдруг. Ну, что-то я бы сказала, узнаете, поведаете. У вас будет в декабре месяц очень интересный опыт в жизни. Да, я бы сказала, здесь опыт очень даже интересный. Давайте-ка я еще подумаю. Что у нас? Возможно, связанное с семьей. Очень даже сильно. С семейными отношениями бытом. Возможно, также кто-то увидит здесь результат своих стараний по какому-либо поводу. Будь то семья, будь то отношения в дружбе, какие-то некоторые результаты. Я бы здесь сказала, возможно, некоторое подытоживание вот этого года. Вы здесь можете много подытожить и много подчеркнуть из этого Нового, го нового года, из декабря. Ну, Новый год, он Новый год, хорошо. Здесь жизненно важный опыт случится. Вот что. В декабре будет жизненно важный опыт касаемо вашей я бы сказала, если работа там с вдохновением, либо как-то с такими-какими-то вещами связана, с работой. Связана также, но если у кого в натворчестве она больше основана. Также с друзьями, может, какие-то очень сильно такие глобальные изменения в семейных взаимоотношениях. Здесь какие-то глобальные изменения в жизни. Немножечко не то, что перевернете с ног на голову, но здесь вы вот как вот знаете, взглянете на декабрь и ага, у меня был типа такой опыт, то есть декабрь это настолько принесет много с собой знания, понимания, целей, жизненных ситуаций, что просто не пересчесть и не счесть. Я бы сказала, не знаю, для вас декабрь это как несколько месяцев как будто в одном будет. Такое именно ощущение у вас будет. У вас весь опыт падает, очень сильный. Несложности не сложность, возможно, у кого-то какие-то сложности, но они больше тогда основаны на том, что какие-то резкие просто смена обстоятельств будет в эти такой момент я все-таки расскажу смена резких обстоятельств, резкая смена планов, позиций, вот какая-то такая может канитель быть, но я бы все равно подытожила под весь вариант, тут будет большой глобальный опыт в декабре месяце. Просто месяц один, как будет, чуть ли не за третий. То есть глобально вы подтянетесь, глобально вы чего-то достигнете, глобально вы что-то переживете, Достаточно сильное для себя. Это может быть связано, еще раз говорю, друзья, семья, дом, любовники у кого, если есть, то любовники, тоже не исключаю. Мало ли. Также где вы, где вы взаимодействуете очень даже сильно, то есть на том, где вы очень сильно где-то заняты, либо где-то вливаетесь, либо с кем-то общаетесь, с теми, вот с теми людьми даже тоже я могла бы сказать, но именно в тех ситуациях, где вы находитесь, с кем вы общаетесь, никакие-то новые изменения где-то откуда то пойми, ничего здесь опасаться не надо, здесь просто некоторый очень глубокий опыт, Все. Вот такой некоторый такой для вас сюрприз. Но правда будет идти опыт как за два месяца, чуть ли. Возможно, вы за столько все сможете успеть, за все можете подготовить. Возможно, вы чего-то, не знаю, администратор, либо что-то заведуете. Возможно, от вас потребуют некоторые планы. То есть смотрите, заранее все делайте. То такое, в принципе, может, кстати, происходить по каким-то, если неожиданностям, месяца. вот-вот. Если неожиданность, то от вас могут попросить заранее вот это, это, это. Если знаешь, приготовь заранее лучше. То есть вот здесь вот прямо какое-то глобальное все. Поэтому вот, короче, как так, дорогие мои, очень большой некоторый опыт не знаю, взгляд в прошлое, сравнение своей жизни. Вот здесь также может очень сильно глубоко копнуть именно в понимании того, что со мной было вот так до декабря, и что сейчас, какая я стала, какой, что я пережила. И вот здесь именно какой то сил, возможно, сильно эмоциональное, сильное потрясение. Да, это возможно, я не исключаю, но больше как в сфере опыта. Ну, вот здесь вот, короче, как-то так. Поэтому спасибо, в принципе. Дорогие мои, ну, правда, ну, опыт, ну, касаемо тех вливаний, тех вложений сил, где вы находитесь, с кем вы общаетесь. Вот только не, неожиданности, не неожиданность. Поэтому вот, короче, как так. Поэтому э, спасибо вам, то, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, ставьте уведомления, чтобы не пропустить следующее новое видео. Если хотите знать про карты немножечко больше, переходите на пусть вторая ссылка в описании. Поэтому спасибо вам и желаю вам всего самого наилучшего. Не теряйте, пожалуйста, свое время и пока-пока.